И, в общем, Харитма, у вас, конечно, у него специалист. есть. На, на этом он и вывез. Блять, я же помню, он в ТикТоке раньше снимал, и вот это его рофл постоянно был... Разрывная. Вот этот, помните? Он же, по-моему, с этой хуйни и вроде и зафорситься начал... Нет, кстати. Он потом пошел на Twitch. о а чем писан, вы, кстати, вкус, что мне слайв сказал то, что он меня смотрел? реально мне слайк писал тебе то что у меня никогда смотрел нахуй я говорю меня все знают это вы думаете то что я этот меня просто все знают это я просто я просто пока ну знаете даю себе немножко отдохнуть он мне говорил то что он реально меня смотрел типа он же раньше он же сам поиграет тоже я, да, Стас, только я такой, знаешь, звезда, что-то, ну, пока, рок-звезда, рок -рок знаешь, такой, в подвале прячься, нахуй, похуй. Воспитал, воспитал поколение долбоебов. Ну, кстати, может, он, бля, ну, когда я раньше со Снюсом видосы снимал, бля, на самом деле, это реально, я, не, я говорю, это охуенная тогда идея была. Потому что я помню, как, когда я снимал обзоры на Снюс, как на меня бомбили сам ютуберы. Понимаете, они сидели каждый день, там, вдрючили, передучили, там, по 3-4 дня снимали свои видеоролики ебаные потели, набирали маленькие просмотры. Данила маленький, блядь, брал 400 рублей, шел за снюсом, шел на два копта, после этого этот снюс я потом еще и закидывал, выкладывал ролик, и у меня было по 200-300 по тысяч. Я тогда думал, ебать, это знаете, вот, вот, когда находишь свою золотую жил реально. Но потом мне сейчас тоже многие, знаете, пишут, давай, данюк опять обзор на снюс. Уже этот снюс, это же не хай. Помните, когда у, у хайпу снюся пиздец, когда пошел там еще по новостям показывали, это наркота, еще такая, да, да, да такая тема была. Это было вообще охуенно И я помню даже, чем плюс, видосы мне эти не банили. Я выкладывал эти видео в плане именно ну заработка но ну, я особо кстати цену не гнул вы не думаете там что я там большие цены гнул. мне просто было приятно тогда 300 тысяч 400 тысяч просмотров я хуевал представьте вот реально 400 рублей плюс там харизму я на, на копты ходил орал ну очень часто я вам расскажу историю когда я покупал снюс по 150 по 200 ну по 150 по 120 мг очень часто я потом блювал нахуй, я реально блювал, потому что, у меня никотиновый передоз был, потому что я захожу на капт, я думаю, что капт будет 14 минут, а капт, блядь, как назло, когда у меня 120 или 150 мг, 35 минут идет, я думаю, да ну нахуй, куда? Это когда я помню раньше, у меня, когда я выкладывал калужскую молодежь, когда я приехал с дня рождения, вот эта история просто... Шика и блеск я приезжаю с дня рождения а я на этом дне рождения проснулся с утра и сделал такую ошибку дьявола я выпил водки в итоге мне э, чуть не заблокировали в Instagram на то утро потому что я там нажрался начал э, хуйню какую-то нести потом я приехал домой вконтакте по постримил, пухую сосил Владислава павлова Офнул стрим поспал поспал самое главное знаете вот как будто киборг человек вообще на все похуй на выебывался на всех в инстаграме мне аж в инстаграме эфир офнули просто э, заб, ну удалили потом я приехал домой э, с ВК постримил на весна упала по моему по моему ебил дохуя у уснул, вечером проснулся, выложил калужскую мафию. И она, кстати, тогда вообще нормально хайпанула, я помню, я сижу, а я сижу, вот реально сий. Я еще проснулся под водкой, я синий сижу, укладываю так. Это у меня раньше вообще нормальная была хуйня. Просто киборг убийца, да. Не вот самый такой момент, когда я понял в жизни, что что особо не надо стыдиться, это когда я Ну, спалил свой этот, пистолет, нахуй, на стриме, когда я. Там тоже нормально отдохнул, когда я спалился, спалил пистолет. Бля, я на утро просыпаюсь в тот момент. И я думаю, нахуй, что делать? Ну а ничего, знаете, вот на самом деле, а вот реально, что делать? Ну ничего не делать. Ну слава богу, что я сейчас захожу, я ничего не читаю, я захожу в первый YouTube, и мне какой-то школьник с аватаркой стендов и пишет: Братан, я заценил твой слив твоего ганпака. Нормальный у тебя дробовик. Я думаю, ебать. Я думаю, блять, что за. Мне. Мне еще. Мне еще мама говорит, ты что вообще это дурак? Ну, мама тоже, слава богу, что нормально поняла, понимаешь, что типа, знаете, ну, она просто знает, что когда у меня. Вот есть люди, которые пьют, и они начинают когда пить, у них именно крыша едет. А у меня, я напиваюсь, я начинаю ложиться, хотеть спать. И у меня мама это знает. Я маме объяснил: типа, мам, ну говорю, ну так и так, но ну, сама понимаешь. Ну, типа, а что я могу сделать? Ну так получилось. Ну реально, я сама знаешь все показываю, еще что то Нажрался. но а у меня всегда, я не буяню, я никакой хуйни не делаю. Знаете, есть люди там э, под алкоголем агрессивные становятся. Еще какая-то хуйня. И, а вот у меня, ну, я не знаю, я просто ложусь спать. Я не знаю, как это работает. Да вот так.